Эй, hey, всем привет, ребят, с вами Тимурлэб, и Ваня, наконец-то, Ивангай вернулся, снял видеоролик про биты, да, еще там был один видеоролик, но это было очень давно, но Ваня выпустил его недавно, давайте посмотрим и увидим работу Вани, как он ее делает профессионально. хай хай с вами Ивангай. Вот как давно эта фраза не была, хай хай с вами Ивангай, это, как мы помним, была фраза, а... Uh... Что-то там по-французски было, ну ладно. Судя по отзывам предыдущий ролик зашел. К тому же я полный энтузиазма поддерживать этот формат на плаву. Хотя вы гайки... Эгайсе... Вкратце, это мой формат. Что формат уникален, и мне это приятно, но это совсем не так, ведь И реакции давно уже мейнстрим. А вообще метафорически отсеивание информации. Ну ты шо, Ваня, ну реакции ты -то популярны, Тоже вот, ну, реакции на фоне... Ча, подожди, покажу. И... Реакция это вот справа. А... Реакции давно уже мейнстрим. Точнее, от меня это будет справа, а от него будет это слева. <ул WHO> это вот реакция. ...отсеивание информации и упорядочивание ее – это обычный процесс творчества, авторского права, на который никого нет. Так что, пользуйтесь. А сегодня мы сделаем попсовый а из информационного шума, то есть мемов. <HDries> запомнил <answers> <emphasize> <Liamant Bilino> <vomit> <burns> Когда запомнил все комбо маминых подсрачников... Стоп, а у него татуха... Intel или что? Инт... Intel. Серьезно? ...комбо маминых Опа, опа! Нифига! <смех> Отличный звук подойдет в качестве фонограммы. <смех> да. Нормально, нормально качать. <смех> Ни одного звука. Ни одного звука, Ну блин, в детстве я также делал что-то тут вот помню постоянно на Windows 7, либо на Windows XP, всегда вот так делал, вот это прям жиза, с таким же лицом. Ни одного звука. <смех> пустой мем, без звука, пустой мем. Или там был звук клика. Да, я его использую в качестве снэпов. Я тоже так могу. Вот тебе бит. Снэп готов. Когда девушке нравится парень, она говорит с ним более высоким голосом. И как девушки говорят со мной. Отличный бар. Вот это у меня... Это знаешь, напоминает, когда соседи утром... А, даже нет. Ночью, когда соседи просыпаешься, и ты с таким же визгом такой... Блять, когда же вы закончите? со мной. Нет, это когда, знаешь, эти соседи включили дрель. Отличный бас. Шутки а, говорят со мной. А ладно, шутки <с dois> шутками. Оу. Ну, я может так вырысь, но это уже, не очень смешная шутка. Это гениальное искусство. Пойдем за мной, на два, пацаны. За ваше здоровье и за мое, очко. Окей. Классика. Это точно классика, потому что это все карты слышали. Каждый ребенок это слышал, даже когда родился. Спасибо, мистер Дед, за этот кик. О. Это апельсин для быдла. Аристотель сложная хуйня, Белевен для пыла. Платон заебал, на Набоков заебал. Ленин! Ленин. И притом три тома. Вкратце, когда такой, типа, причелка перекадрился, он такая... О, да, это такой... Пианино вначале, я его использую. Э, где? Oh, yes. lady, lady. No кто... Зачем? Зачем? Кто в доме хозяин? Я. Кто в доме хозяин? Ты? Папа, это моя квартира. No кто в доме я. Да. Для этого мне нужен VPN, видите, только в Украине заблокирован. Вот этот вот лучший ВПН. Ой-ой, я боюсь, что... Сейчас начнется очень прикольная сцена. Мадам. Ой, это, это тоже хорошо. Три. Выдох. Еще. Работай. О, ну она жестоко. Человек три в одном. Стоит и еще и дышит. Не знаю, ты когда в этой кофте, то мне кажется, что ты мне врешь. М -м -м. Отойди вообще, отойди. отойди, отойди. Так, стой, я умер. <класс> Погладь, Пузик, <класс> ты можешь сходить за водичкой? Когда ты в этой кофте, мне кажется, ты мне врешь. Это вкратце, когда ты... Тимур, ты в этой рубашке, значит ты мне врешь. Логично. Почему? Почему? Вы, Время, передавать? Ну, да, вы передавать документы. Передавать, для... передавать документы передавать я тоже сюда, задумался. Передавать. Да, передавать. Или предъявить. Вот, он правильно сейчас говорит. Передавать. предъявить. Документы, передавать я... можно хлеб, овощи, а предъявить Какие это я я я что, могу? Я могу тебе предъявить документы. Хорошо, Предъявляйте, как? предъявляйте документы. О, предъявите документы. Предъявите докум Нету? А зачем? Крутой чувак Да. Девочки Согласен музыка Мальчики Согласен Снэрк готов Грязный но прикольный. Ту-ту-ту-ду. Всем здарова, друзья! С вами я Босс. и только что я поплюсь. Ай Босс. Бос. Сегодняшний с девчонками. Они очень крутые были, правда, им было 60 лет. Дядь, дядь, дядя, дядь, 60 лет, это. 60 лет, девочка, а мы уже парень уже такой. Ну давай, погнали с ней, прям, тусовочку загнемся. такой кайф, вы не представляете. Цените жизнь, если вы куда-то идете. Цените жизнь 60-летними девушками, правильно, пацан, ничего... В общем, я сейчас в кафешке. Какой классный малый. Кайф! Прям... <свист> Ух, нихуя себя продублировался прям эхом. Ну-ка. Да. <свист> Я вставлю в Садитесь жизнь. Этот трек, Просто вы не представляете, цените жизнь. Садитесь По жизнь. По-моему, у нас все. У нас реально все. Ну, типа. Представляете? Это у меня сейчас был цените глюк По-моему, у нас Нет, все. Это у, него. у нас реально все. Ну, типа, вы молодцы. Продакшн тайм, Ну-ка. Нихуй, нихуя, босы. Опа-пап. Я прям я в биты сюда попадаю, так, и что получится? Не, кстати, кстати, этот бит я где-то уже слышал. Мне может быть кажется, либо бит Токио Машин либо R3 Hub, либо Pixel. Но тут из три, три человека, которых я знаю хорошо. Окей, okay, ребят, есть впечатление, что биток готов, и осталось лишь написать для него вокальную линию и текст. А слова, о чем же песня, о чем же будет песня, а я знаю, До чего далеко ходить, давайте же возьмем слова мальчика. А, у него татуировка интернета, думаю, что это за фигня. Это я биток, думал Intel. И попробуем эту Думал фанат Intel. И только что я водичка. Водичка. С девчонками. С девчонками. С девчонками. Прям. Зато был такой кайф. Кайф. Цените жизнь. Цените жизнь. Это огонек какой? -то. Огонек. У меня сейчас в кафешке. кафешке. Водичка с девчонками. Ничего страшного. Кайф не представляю. Цените жизнь. Огонек в кафешке. Mm -hmm. У нас готов вокальный мелодический конкурс и осталось только положить на него сверху стихи. Ну, ключевые слова у меня уже есть. А что такое? А типа, а он точно печатает uh, бит, потом его как-то так делает, да? Кешку. Ладно. Он Кстати, кстати, бит этот хорошо прям вошел О, пошло дело Сейчас, я, я до припева хочу заслушать And girls give it a Бит нормальный, но он очень какой-то прям знакомый, даже у тебя не знаю, с чем он связан. Я потому что говорю, сколько музыки слушаю, у меня 9 тысяч или 10 тысяч, помню мне, помню музыки. И вот этот бит очень что-то мне сильно напоминает. Прям очень сильно, но не могу ну, не вспомнить, что то такое. Ну, короче, Ваня все равно молодец, что он из мемов сделал такие прикольные биты, создал же, собственную же песню. Так что, Ваня Красавчик, с вас подписка, лайк, колокольчик, как Ваня тут уже написал за меня, уже даже сказал. Так что вот, спасибо, что посмотрели сегодня меня. Лично говорю, Ваня Красавчик, что он вернулся на YouTube, и вообще классно. Так что вот, спасибо всем, и удачи, и пока-пока!